Я многодетная мама, считаю, что главное в жизни моей, не так, как рисование, там, или работа, или учеба, но еще выше этого есть то, что я верующий человек. Конечно, меня к этому война привела, к переосмыслению ценностей, к духовному росту. Но прям над нами пролетела. Хорошо, что всегда с Богом. Вот. До войны работала в очень в патриотичном заведении управления Национального банка Украины. Вот. Война унесла коррективы, и я, так как у меня есть ланд от Бога, то занялась рисованием. И, насколько это возможно, пытаюсь красоту нести в этот мир и света. Вот. В машине да, чуть говорили, да. но ну, про саму работу то есть, такая да, как бы как... Как возникло mm -hmm. желание, mm -hmm. ну просто вот у всех авдеются, как бы вот того времени, как война началась, до сегодняшнего дня, возможно, так бы, оно все есть, как бы у нас в ту сторону у нас не летают самолеты, не ездят поезда, поэтому как бы вот. Как в работе, это душевное состояние, что ты сидишь как бы, на рельсах и переосмысливаешь свою жизнь, что делать дальше, как бы, что в этой ситуации вообще возможно, потому что ну, вот уже сколько лет прошло, и ничего не меняется, ну, в ту сторону как бы, нет никаких продвижений. поэтому. Вот, можно и сейчас ее как бы актуальнее да, сделать. Но вообще это вот то время, когда вот сейчас мы уже немножко привыкли к этому, что вот, ну, смирились там ну, как-то подстроились. А тогда я представляю, это был такой шок, потому что ну, все планы, все вот это, что мы там мечтали, все оно так обрушилось резко. и Это ну, вот как бы такой смысл. Можно ли сказать, что да, ну, как бы, как высекать искру, и тогда все становится больше? Чем больше делаешь, тем больше сил, конечно. Когда я только приехала, просто лежала и пошевелиться не могла. А как, конечно, когда начинаешь делать, и кажется, что уже времени нет, и это, а тут тебе еще предлагают, что-то еще приглашают. А хочется потом уже везде успеть, как бы украешь время для всего и стараешься везде, и потом удивляешься, как вот на все хватило времени, как вот Бог дал столько сил. А Бог дает столько сил. Если есть какая-то цель, мечта, конечно.